Всем привет! Вы на канале CryptoBlue, где мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, EO, DeFi и многом другом. Сегодня поговорим о таком проекте как Seven 7 Coin. Итак, давайте перейдем на сайт, чтобы поближе познакомиться. Переходим на сайт 7pluscoin.com 7coin это токенизированный потребительский текстиль. Это публичный блокчейн на отраслевом уровне, который произведет революцию в текстильной промышленности. Немного о азии На протяжении многих лет Пен-Азия разработала репутацию предпринимательской инновации за счет ранних инвестиций в цифровую печать, создание стратегических партнеров в одежде и ламинации и быть первым, чтобы создать промышленный дом красителя CO2 который позволяет полиэфирные ткани, которые будут окрашены без использования любой воды. Сегодня технология DryD поставляет в мире более 10 миллионов квадратных метров устойчиво окрашенных тканей. 7 Plus выплатила своим держателям токенов дивиденды, достигнув с годовой дивидендной доходностью в 15%, выгода в двух частях. Бонус приходит от продажи токенов, а остальные 15% годовой дивидендной доходности. На сайте более подробно нарисован план, как это все происходит. 25% выделено на пресейли, которые будут происходить 12 по 28 февраля 2021 года. Бонус, минимум 25% бонусов и минимум можно купить на 100 долларов токенов. 1 апреля по 31 мая будут проходить публичные продажи. 1, 15% будет выделено на одну-две недели, это паблик сейл первый. На второй паблик сейл уже будет выделено 10%, которые будут проходить от трех до четырех недель. И на третий этапы паблик сейла. Будет выделено 5%, которые будет проходить от 5 до 8 недель. Softcard составляет 2 миллиона долларов. Hardcard уже составляет 12,5 миллиона что по текущей не довольно приемлемая сумма. PNAS разрабатывает цифровой актив под названием 7 ⁇ монета, который будет служить в качестве утилиты маркера. Для легкой сделки оплаты и отслеживания всех текстильных материалов и медицинской одежды пандемия COVID-19 выявила недостатки в поставок в системе здравоохранения. Север Плюс монета предназначена для улучшения управления цепочкой поставок, здравоохранения и отслеживания процессов всех видов фирменные спортивные одежды, нижнего белья и специально-медицинских текстильных апперелей, как маска для веса, ручные перчатки, платья супе, и управления, блэкнек и многое другое. На этом мы закончим данный обзор. В следующей части мы поговорим о преимуществах для бизнеса, как для личных использований. А пока есть, переходите на сайт, ознакомьтесь с белой книгой, подробным докладом и сами принимайте выводы и решения. Всем спасибо за внимание, всем пока!